В теории Выгодского о социально-когнитивном развитии говорится о том, что общество и язык играют основную роль в образовании. Жан Пиаже утверждал, что когнитивное развитие детей происходит поэтапно. Но Выгодский не признавал этого и заявлял, что развитие у детей происходит во время социального взаимодействия независимо от этапов. Выгодский считал, что мы рождаемся с четырьмя базовыми умственными функциями вниманием, ощущением, восприятием и памятью. Именно социально-культурная среда позволяет нам использовать и развивать базовые навыки, что приводит к развитию высших психических функций. Это происходит в зоне ближайшего развития. В раннем возрасте мы поступаем так, как умеем. В зоне ближайшего развития мы получаем помощь от взрослых, друзей, технологий или, как говорил Выгодский, от кого-то более опытного. Вне этой зоны находятся недосягаемые. Чтобы это понять, рассмотрим двойняшек, которых воспитывают в обществе, в котором от парней ожидают рост и развитие, а от девушек лишь быть красивыми. В возрасте 10 месяцев оба начинают ползать и переходят в зону ближайшего развития из-за желания научиться стоять на своих ногах более опытный кто-то, в нашем случае это отец, дает возможность сыну практиковаться в игровой комнате, в которой он расставил препятствия. Ребенку нравится изучать препятствия и через некоторое время он использует их, чтобы поднять себя на ноги. Спустя несколько часов он свободно чувствует себя среди препятствий, а спустя несколько дней уже стоит на ногах. У девочки тоже есть потенциал встать на ноги, но она не получает нужной поддержки. Если сравнить двух детей, то можно заметить, что девочка еще только пытается встать, а мальчик переходит в другую зону развития. Он умеет держать равновесие и учится ходить. В конце концов, оба научатся ходить, но по словам Выгодского, мальчик будет более умелым. По такому же принципу происходит изучение и развитие высших когнитивных функций. И только те, кто обучается с опытным человеком, может полностью развить свой навык. Выгодский верил, что находясь внутри зоны ближайшего развития, обучение может превзойти развитие, что означает, что ребенок способен выучить навыки, которые находятся за пределами его естественной зрелости. Он также видел сильную связь между речью и мыслительными образами, утверждая, что внутренняя речь развивается благодаря внешней, посредством постепенной интернализации, что означает, что мысль рождается во время разговора. Поэтому дети помладше, которые не завершат этот процесс, будут способны лишь мыслить вслух. Когда процесс завершен, внутренняя и разговорная речь становятся независимыми друг от друга. Лев Выгодский умер от туберкулеза в 1934 году в возрасте 37 лет. Несмотря на ранний возраст, он стал одним из самых влиятельных психологов 20 века. Он также оставил совет учителям. Если мы даем студентам возможность общаться с другими, мы даем им возможность думать самим. А что думаешь ты? Может ли ребенок научиться чему угодно, несмотря на его способности? Учимся ли мы только во время общения и взаимодействия с людьми? Если это так, считаешь ли ты правильным, что более опытный человек решает, что учить ребенку? Поделись своим мнением в комментариях.